Так, ребят, я попытаюсь вам объяснить, почему та серия, предыдущая серия Batman Arkham Origins отключилась. Потому что это ведро с гайками. Я по-другому просто его не могу назвать. Ладно, короче, будем назвать это своими словами. Этот компудактер именно потому что компу компьютер про него не скажешь. И ноутбук уже не скажешь, потому что, ну, короче. Я буду назвать все своими словами. Этот компудактер ни с того, ни с сего вырубился. Причем он был заряжен, ну, не знаю, на 30... На 70% он был заряжен, как мне кажется. Он отключился сам по себе. Я не виноват. Я, если бы я бы что-нибудь сделал бы, то я бы это, наверное, бы в Телеграме как, бы, как минимум записал бы. А так он сам по себе отключился, ребят, я реально вам говорю, он сам по себе отключился. Он не знаю почему он вдруг так решил. У него тут либо зарядка отошла, либо что-то ещё отошло. Ну, короче, он сам по себе отключился. Я ни в чем не виноват. Это чтобы вы не говорили потом вот так воню, где видос, будут видос будут.